времени суток для тех кто будет слушать нас в записи. Сегодня с Александром Волиным мы поговорим на тему а, проиграна ли борьба или война с вирусами. Добрый день, сейчас я тут настроюсь. Видно, слышно? Да, все хорошо, все замечательно. Как я выгляжу? И... Отлично, как всегда. Ну, спасибо. Да, я уже э, огласила да, тему нашего сегодняшнего разговора да, о том, проиграна ли война с вирусами и есть ли какие-то альтернативы э, борьбы или, лучше, конечно же, всего профилактики, то есть предупреждения э, вот, заболеваемости. Обращаясь на вот этот вот год, да, э, сколько людей заболело вот вирусом и что нам предлагает медицина конкретных, да, вот, средств к лечению. И многие люди тоже умирают, в основном, конечно же, пожилого возраста. И даже здесь, в Германии, да, или у вас тоже в Европе, в Испании. Скажи, пожалуйста, медицина, она проиграла, скажем так, вот эту вот войну вирусом? То есть она нам ничего больше не может положить, кроме того, что она уже вот делает? Ну, проиграть смотря для кого. Для тех, кто умерли, для тех, конечно, уже все равно им, а для тех, кто живы, они все равно будут как-то искать выходы и бороться. Что касается медицины, нужно понимать, что она, по сути, еще очень и очень молода. Медицине -то всего сколько, ну, В вот, нынешней медицине порядка 100 лет. Если взять сто лет назад, то столько врачей, естественно, не было. Это была привилегия только очень богатых людей. А поскольку это сегодня такая ширпотребовская возможность, любой человек может прийти и к врачу, и он ему сделает диагноз, то нужно понимать, что обучение этому еще на таком уровне, когда практически те, которые учат, еще сами мало чего знают. Ну, я имею в виду, вот сегодняшний вирус показал, это очень хорошо. Мои, я сейчас о знакомых говорю, мои знакомые друзья, те, которые попадали в больницу. Вот недавно один человек лежал в больнице, он говорит, мне ничего не делают, просто ничего не делают. Вот я лежу, и ну, приходят там, смотрят на меня, и там анализы какие-то берут, но ничего, никаких лекарств, ничего не дают. И по сути он пролежал где-то ну, две недели с очень высокой температурой, и... Потом пошел на поправку, опять же, ему ничего особо не делали, никаких лекарств не давали, и он вышел. Но те люди, которым давали лекарства, которые подключали к этим аппаратам, большинство из них умерли, особенно тем, кому давали лекарства. Потом, конечно, выяснили, что лекарства какие-то не подходят, то есть антибиотики не подходят. И многое-многое то, что мы сейчас видим, это эксперименты на людях, потому что они не знают, что делать. И, собственно говоря, они и сами это говорят. Сейчас очень смешные вещи происходят на телевидении. Я вот недавно русское телевидение смотрел. Мне прислали это видео, я не смотрю, мне телевизор не показывает этих программ, но иногда присылают интересные вещи. Оказывается, русские ученые, сибирские ученые открыли... Простой способ борьбы с ковидом нашли в лаборатории Микологии Новосибирского центра «Вектор». С самой весны ученые проводили исследования с природным веществом, что гриб чага, я точно, грибчага это тот, который растет на деревьях, да, то есть, которые такие вот такие... А... Береза, наростки. Да, да, да, да, да, да. -да, -да, -да. Ты то, ты да. то есть не такие грибы, которые растут, а которые можно есть удобные, да. а именно те, которые растут на деревьях. Я просто уточню для тех, кто, а, может быть, не знает, да, что такое грибчага. Болезнь, болезнь, э, березы. Гриб. Mm -hmm вырастает. И вот эта ее болезнь, оказывается, нам помогает это как лекарство. Которое давно известно своими целебными свойствами. Оказалось, остановить коронавирус ему тоже под силу. Это березовый гриб, чага. Я даже подозреваю, как они пришли к этому выводу. Наверное, вспомнили, что бабушки в детстве кормили этим грибом как противовирусно, как противопаразитарно его используют. Потому что мы это используем уже очень давно. Естественно, мы берем эти знания, которые используются много столетий природные, потому что мы пользуемся природными продуктами. И вот ученые, оказывается, сделали открытие. Думаю, просто кто-то из них вспомнил, что бабушка когда-то давала. давайте да, проверим. Да. Проверили. О, ты смотри, оказывается. Что? И смотрите, что происходит. Сегодня английские ученые, они, опять же, сделали открытие. Витамин D, оказывается, помогает побороть ковид. И сейчас все ищут витамин D. Но, опять же, они... Потому что ученые, они говорят таким языком, что очень трудно это уловить. то, что они говорят, а мы этим пользуемся уже давно. Например, я точно знаю, что витамин D усваивается только с жирными кислотами ненасыщенными. То есть омега с витамином D это помогает усваивать. Просто сидеть на солнце ну, если бы это было так, то тогда не было бы, скажем, в Испании, где солнце постоянно, самого большого заражения, если вы помните, и Италия и Испания были да. самые первые страны после Китая, где было очень много-много зараженных, и первые, которые сделали карантин у себя в стране. Поэтому витамин D хорошо, но надо понимать, как он усваивается. То есть те методики, которыми мы давно пользуемся, люди, которые говорят о витаминах, о необходимости укрепления иммунной системы. Сегодня начала об этом говорить нам медицина, наконец. Поэтому, когда ты спрашиваешь меня, проиграна ли война, я думаю, она только начинает правильное правила игры применять. И медицина признает, что, оказывается, Медикаменты не всегда нам помогают, потому что чем больше мы даем, что сделала медицина. У них же самый простой способ делать блокаду или там антибиотики, закормить антибиотиками, чтобы убить все бактерии и все то, что помогает вирусам развиваться. Но, как показала практика, приходит момент, когда это перестает помогать. И мы точно знаем, что антибиотики не улучшают иммунную систему, а убивают ее. И проблема сегодняшнего вируса это наша убитая иммунная система. И вот поэтому они приходят к выводу, что надо возвращаться к природным э, свойствам и делать. Я покажу то, чем мы пользуемся. Витамин D с омега. Мы давно пользуемся это. И сегодня она стала очень популярной, потому что, опять же, по первому каналу, по каналам, всем говорят, что витамин D. Где его искать? Мы знаем, где его искать, в наших группах есть ссылка на э, страницу «Здоровье не купишь». Там он продается в любой точке мира, можно заказать и получить у себя дома. Потому что люди иногда думают, а то у вас там хорошо есть там, в Испании или в Германии, или там еще где-то. Это есть везде, по всему миру, можно заказать. Причем то, что мы заказываем, естественно, мы берем две вещи. Это качество, я доверяю качеству тому, который делал, и цена, что была не выше рыночной. Об этом мы можем поговорить отдельно, как определить качество. Но я хочу показать еще пару вещей. Это то есть возможность противостоять вирусу есть, как бы, да, это радует, что. Это а то есть вернее да. это. Нет, не то, вопрос, что это не единственное, что я принимаю то, что мы используем для того, чтобы этот вирус прошел либо мимо, либо когда он зашел в организм, чтобы он не имел почвы для своего развития. А почва для вируса это закисленность организма. То есть мы что делаем? Антиоксиданты, убираем токсины. Очищаем, делаем детоксикацию, очистку организма и восстановление иммунной системы. Вот то, что я сейчас показываю, для этого мы используем антиоксидант. Самый лучший, который я нашел, это Redox Если у нас уже начинается какая-то простуда или ну, сопли, или что-то мы чувствуем, это можно очень быстро убрать на начальном этапе. Каким образом? Дать организму коллоидное серебро, которое будет это убивать. Коллоидное серебро у нас в, в таком виде, это то, что можно развести и приготовить. И в течение первых 30 минут самая эффективная фаза коллоидного серебра, когда мы после того, как мы приготовили, в течение получаса. Почему в аптеках люди сейчас покупают коллоидное серебро и тоже хотят этим помогать? Оно работает, да, но самая активная фаза в течение 30 минут, когда мы сами приготовили. Мы готовим сами, покупая вот такую баночку. Более того, Это получается в разы дешевле, чем покупать готовое, потому что здесь что-то 50 капсул на 50 приготовлений. Да? То есть, то, что в аптеке продается приготовленное, это одна капсула, можно сказать, капсула, а мы можем приготовить 50. И по цене это намного намного дешевле. И такие вещи, или если уже ковид, кто уже э, переболел, потому что это, как выяснилось, вирус, который может зайти снова в организме, снова нарушить, если иммунная система слабая, он, он то есть, постоянно мутирует, как бы, да, то есть, есть разновидности его, как бы, да, поэтому даже. Вот, то, что предлагают нам сейчас, это тоже не помогает, потому что невозможно от всех э, разновидностей да, придумать э, лекарства вот именно в медицине, да, или там всякие вот э, укольчики. Поэтому мы используем природные вещи. Виаргоны то, что сегодня, ну, виаргоны, я думаю, сейчас уже многие знают, это то, что восстанавливают органы. Вот Виаргон номер 9 восстанавливает э, ткань э, легких. Самая есть, большая показывает? проблема вируса, когда он быстрее всего, что он делает? Он перекрывает выходы и не может. жидкость, которая там собирается без аппарата ИВЛ, не может человек не может ее выдохнуть. Каша а жидкость не выходит. Это говорит о том, что в легких уже, во-первых, накопилась жидкость, то, что mm -hmm. было об очистке антиоксиданта. И это говорит о том, что легкие уже повреждены. Восстанавливать ткань при помощи Виаргона-9 это... Наша задача до того, как мы поймаем какой-то вирус. Я могу показывать много, но основные вот эти, которые я показал, если начинать использовать, то э, у нас есть очень много людей, которые переболели, люди, которые пользуются тоже этими вещами. Кстати, это был бы мой следующий вопрос, да, вот есть ли какие-то конкретные примеры, допустим, кто, может быть, заболел и вот в легкой форме помогло ему вот это перенести или как виде профилактики, да? Вот. Таких примеров огромное множество, вы можете сами эти примеры увидеть и услышать. Есть группы, у нас есть группы Аврора, есть в чаты, можно попросить у Оксаны, у меня попросить, добавиться в эти чаты. И получать всю информацию из первых рук. То есть люди, которые в этих чатах, они используют эту продукцию. Есть, которые ну, в большей мере, в меньшей мере используют. Умело или еще не умело только учатся. Но многие из них хватали уже вирус. Потому что, ну смотрите, ведь проблема любой эпидемии, любой абсолютно. Чума там какая-то, бубонная любая. Это когда все уже переболели, а те, ну и... Она закончилась, и не, некому больше болеть. То есть выбор выработался иммунитет. Поэтому задача, например, какая, если чума или если вирус, надо всем быстро переболеть. Вот если мы сейчас. Медицина чего боится? Почему маски одевают и почему не разрешают нам встречаться? Чтобы мы все сразу не заразились, потому что они не справятся с таким количеством больных. Но по сути они и так не справляются. Так что наша задача взять и пойти и переболеть. Ну, если у нас слабая иммунная система, мы умрем. Возможно, а если у нас сильная умная система, то это пройдет незамеченным. Так вот в группах люди, которые заболели, они делятся. То есть вот заболел человек, простуда началась. Что делать? Многие не знают даже, что делать. В больницу не обратишься, потому что а может это не ковид. А если тебя заберут в больницу, то там ты сто процентов, не сто процентов, я утрирую. чем там чем туда принесешь сам, многие не знают, что делать в группах. Мы советуемся. И в этих группах вы можете наблюдать людей, которые заболели, которые прошли эту болезнь в легкой или в более тяжелой форме. Но у нас в группах практически никто не умер. Пока еще все люди, которые болели, они либо перенесли в очень легкой форме, либо более тяжелые, потому что у каждого свой иммунитет. И, но они это описывают и в группе всегда делятся. И у нас есть люди, которые сразу в этом случае вот это сделают и вот это сделают. Да. Ну, то есть у, это у нас есть операторы да, с медицинским образованием, да, которые знают тоже нашу продукцию. И они, то есть любой совет по любому поводу, как бы, да, что касается здоровья, здорового образа жизни, можно любой кинуть вопрос в чат и сразу несколько человек да, ответят. И те, кто сам это прошел, и те кураторы, как бы, да, вот, э, которые знают, э, что нужно принять в данном случае. Совершенно верно. Кто-то всегда будет на связи. Ну, если не прям в эту минуту, то в этот день или в ближайшее время кто-то обязательно ответит. Поэтому в этом случае есть очень простой способ вообще борьбы со, всем, со всеми проблемами в жизни. Потому что у нас проблема одна, мы разъединяемся, мы начинаем полагаться на свое мнение, наше эго говорит, того не слушай, того не слушай. Наша информация, которая вокруг нас в интернете, полно людей, это, это нельзя, это плохо, это вот там еще хуже. Мы начинаем бояться и разъединяемся. Мы делаем то же самое, только наоборот, мы объединяемся и начинаем делиться информацией, только уже отобранной информацией и не загружаем наши чаты ну, глупостями из интернета, потому что их там полно. Слава Богу, у нас есть разумные люди, которые умеют отличать одного от другого, важно от второстепенного, правду от неправды. И вот в этих чатах люди, которые приходят и не знают, что делать, мне чувствуют себя очень комфортно, потому что они видят людей, которые болеют, видят, которые выздоравливают, видят, что для этого люди делают. И видят, они понимают, что тут никакого, ну, я имею в виду, Сочинений никаких нет. Никто не хвастается. Давайте это купим, потому что это нас всех спасет. Нет. Mm. Спасет нас иммунная система. А иммунная система это и, грифчага, и он. Вот. Я еще дополнила бы мультицинк. У нас тоже есть. Цинк это один из тоже э, важных э, силенцинк да, в укреплении иммунитета. Аргентмакс. Mm. Да, это первый лучший антисептик. Э, yeah. Солдеринг это экстракт. Облепихи. Облипихи, спасибо. <смех> Есть экстракт питы. То, что спокойно веку использовалось для улучшения иммунной системы, для очистки крови, чтобы кровь нормально циркулировала, потому что от, от, от этого будет зависеть наше питание во всем организме. Это как железная дорога, да, перекрыта, все не доходит питательные вещества. Следовательно, кровь должна циркулировать по всему телу. Это экстракт пихты, потому что она защищает кровь кислородом, очищает ее, делает ее подвижной, жидкой. И, ну, вот такие вот вещи, которые, в принципе, сейчас я за, все, за пару минут не расскажу, но в группах можно найти в этом информацию. Есть записанные видеоролики, есть концепция здоровья записанная, которая очень хорошо понятна объясняет, какие шаги нужно начинать предпринимать, если мы хотим остановить иммунную систему. А это единственная, как показала практика, наша защита от всех вирусов и вообще от проблем со здоровьем. От всех болезней, да, да. Мы с вами в наших предыдущих, значит, прямых эфирах, да, прошли кон конкретно по каждому из пяти пунктов нашей концепции здоровья. Думаю, что кому будет интересно, он может пролистать просто ленту, да, в моем инстаграм наверх и да, все наши записи, где мы подробно говорим о каждом пункте. Наша задача да, – ощелачивать организм, да, чтобы э, как можно э, меньше давать э, повода или вот, следы благоприятные для развития всяких болезнетворных микробов, э, э, вирусов, инфекций и так далее. То есть, опять же, профилактика. Совершенно верно. Неважно, кто бы это ни сказал, они все, ученые, сводятся именно к тому, что ты сейчас сказала. Поддержание щелочной среды в крови. Был такой ученый, от Варбург, который в 1931 году получил Нобелевскую да. премию за то, что доказал, что щелочная среда в крови играет первостепенную роль в сохранении жизни человека. То есть, если только начинает падать, если там 7.43. PH крови. Да. Да. Если она упадет до 7,3, то у человека попадает, впадает в кому. До 7,1 человек умирает. Поэтому с тех пор все врачи во всем мире используют щелочной раствор, слабый щелочной раствор. Любой пациент, которого они не знают даже диагноза, они ему ставят, да. припор, и чтобы ощелачивать кровь, чтобы она не упала ниже. Мы то же самое делаем при помощи коралловой воды ежедневно. То есть, если... У нас шутят по этому поводу. Кто не пьет коралловую воду, вам обязательно ощелочат, будут ощелачивать, когда вы попадете в реанимацию. Чтобы не попасть, надо ощелачивать. И у нас, ты тоже это сказала уже, нет патогенной флоры или какой-то другой. Вся наша флора, она у нас дружественна до тех пор, пока мы не создаем эту среду, кислую среду, для ее развития. Как только она начинает развиваться, грибки больше, чем им положено, кандида – прекрасный грибок, который живет в желудке, помогает переварить какие-то бактерии, помогает даже вырабатывать какие-то витамины, которые нам очень помогают. Если только мы создаем среду, то есть мы покупаем еду, которая консервированная, ну, консерва с консервантами с полной еды, убиваем те бактерии, которые противостоят кандиде, а начинает развиваться кандидос ну, или молочница в простонародье, и человек болеет и потом лечится от этого грибка годами. Зачем? Есть простая программа. Детоксикация организма, очистки и восстановление иммунной системы. Это простыми народными, природными продуктами, которые мы регулярно делаем, у нас прекрасные результаты. И люди эти результаты видят. Но как только мы попадаем, ты спросила о медицине вначале, к медику, он говорит, очистка не нужна. Это все прошлый век. Верно, это не только прошлый, это и позапрошлый. И всю жизнь люди этим занимались. Они голодали, когда было... Даже посты вот эти вот все, да, перед Пасхой. Это верно. наверное, в любой да. религии были посты. И все люди это делали. Но врачи сегодня, я говорю, это, видимо, потому что она еще очень молодая наука, которая возомнила о себе, что она может все, она показала свою несостоятельность в самой простой. И она часто это показывала за это время. То есть какая-то эпидемия, они не знают, чего делать. Поэтому, и возвращается к тому, что к тем знаниям, которые использовали веками наши предки. Мы этим пользуемся регулярно для того, чтобы не стать заложниками медицины. Потому что медицина еще берет к себе заложники людей. Как только ты начинаешь слушать докторов, обязательно любое посещение закончится рецептом, и ты становишься заложником фармацевтики. Поэтому, если мы это понимаем, это же простая математика, больше врачей, больше болезней, больше лекарств, больше я больной. Если врач придет ко мне, посмотрит мою аптечку, он скажет, о, да вы этим болеете, этим болеете, и перечислит мне. В мою аптечку, если он придет, он ничего не скажет, потому что у меня нет лекарств дома. Поэтому задача прийти к тому, чтобы тебе лекарства были не нужны. Не то чтобы отказаться от лекарств, которые врач назначает, это глупо, нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что если мы уже накопили какие-то лекарства, значит там срочно надо делать очистку, детоксикацию, восстановление иммунной системы, чтобы эти лекарства нам не нужны были. Да, и этому есть очень много примеров, вообще просто тысячи примеров, да, людей, которые мы с тобой знаем, да, которые ты знаешь, которые это все прошли, да, вот это вот от болезней через чистку организма, через дезинфикацию, вот, через восстановление, и э, они, некоторые вообще отказались от лекарств, потому что они уже не нужны, да, или чуть ли не знаю, там, на три четвертых сократили, э, да, вот, потребление вот, э, лекарств потому что, опять же, они стали ненужны. У меня тут Фридрих, соседник. Ты да. помнишь его, да? Человек пришел с проблемой начали инсулина, он большой, он понимает, что он видел людей, которые на инсулине живут, и как они умирают, как им отрезают там конечности, потому что проблема, когда поджелудочная полностью отказывается. И он говорит, как мне сделать, чтобы не колоть инсулин. Мы сделали то, что я говорю. Очистку мы начали. Первый месяц детоксикацию, второй месяц очистку, третий месяц у нас прошло восстановление подглудочное, восстановление системы. И через три месяца он уже не принимал инсулин. Прошло три года, он не принимает инсулин, живет без таблеток, без лекарств. То есть, если человек ставит себе задачу, если он проходит эту задачу, потому что он реально поставил себе задачу, и он меня спросил, он говорит, если я буду покупать у тебя что-то, я сейчас сразу оговорюсь, неправильный вопрос. Если я буду покупать у тебя что-то, это мне поможет? То есть я окажусь от инсулина? Это неправильный вопрос. Вопрос, готов ли я пройти три месяца для того, чтобы посмотреть на результаты того, своей деятельности, если я буду это использовать. Я ему сказал, 150 евро в месяц. На себя любимого надо тратить на детоксикацию, на очистку. На это. Потянешь, да. Три месяца будешь делать то вот, конкретно те шаги, о которых мы говорим. Сделаешь, да. И что потом? Я говорю, а вот потом мы посмотрим на результат, и после этого будем думать, идти по этому пути или нет. Вполне возможно, что это тупиковый путь. Но, по моему Но... опыту, люди, которые его прошли, у них был очень хороший результат. Поэтому я могу тебе сказать. Попробуй и посмотрим через три месяца. Через два месяца он уже видел результат. Через три месяца, ну, он через два уже отказался от инсулина, хотя я говорил, подождать еще месяц, чтобы... Но он говорит, я контролирую постоянно э, сахар, я вижу, что он не превышает норму, зачем я буду колоть. И Конечно. он дал все для восстановления э, поджелудочной, и сегодня живет без этого. То есть есть возможность и есть желание у человека эту возможность испытать, чтобы посмотреть, какой результат будет. И есть люди, которых будут отговаривать врачи. Говорит, ты что, видел его тоже. Говорит, ты что, ни в коем случае тебе нельзя голодать, нельзя чиститься, тебе ничего нельзя делать. И если они им верят, то тогда, конечно, у них этой возможности нет, потому что, но кроме них, они сами, никто их этой возможности не решает. Просто вопрос, как там в Библии. повере ваше, да, вам дано. да Если да. ты веришь в то, что это невозможно, ты не будешь делать. Но если ты будешь делать, то в любом случае ты увидишь, либо ты победил, либо проиграл. Тут два варианта. Когда ты отказался, ты 100% проиграл. Поэтому выбор делает каждый себя сам. Да. да, наше время подходит к концу. Я бы хотела еще спросить тебя, вот, что бы ты пожелал нашим слушателям вот, в преддверии Нового года, потому что, знаешь, многие ставят себе цели, какие-то задачи. Вот, вот с 1 января там начну новую жизнь, здоровый образ жизни, там бегать, не знаю, там что, вот, что бы ты пожелал вот, в плане здоровья нашим слушателям? В плане здоровья, во-первых, справить хорошо Новый год. Для этого соблюдать все те рекомендации, которые дают. Вот у нас, например, в Испании там больше трех не собираться. Соблюдайте, если семья, соблюдайте это. Пока мы не знаем, что делать с этим. Но после Нового года поставьтесь, потому что перед Новым годом все равно никто делать не будет ничего. Сейчас все готовятся к Новому году. Поэтому хорошо его встретить. Встретить с надеждой то, что в Новом году будет все прекрасно. И чтобы это прекрасно начало сбываться прямо с самого начала. Начинайте пить водичку. Коралловую водичку мы пьем для ощелачивания крови. Начинайте пить антиоксиданты, чтобы не давать организму закисляться. И выводить те э, плохие вещи, которые мы покупаем, и все-таки все мы пользуемся, потому что будем пользоваться. Начинать э, вот тот же витамин D. Витамин D с, э, с омегой. омега-стеренем, да. И еще лимон, тот витамин С это вообще замечательная комбинация. Да, да, чтобы это самая файл. удобная и самая недорогая комбинация, которую сегодня можно приобрести. В аптеках у этого, к сожалению, не найдете. Вы найдете в раздельной форме, а если они сделают вместе, то надо понимать, что такое аптека. Аптека это как магазин пятерочка, или, я не знаю, это у нас как «Ади». То есть потребовательский магазин, где дешевле надо купить и дороже продать. Но дороже настолько, чтобы оно было не очень дорого. покупает то самое дешевое. А самое дешевое не бывает хорошим. Поэтому надо искать все-таки то, что рыночная цена, то, что хорошего качества. Хорошего качества вот здесь. Найти это можно, Здоровье не купишь. Под видео поставим ссылочку. Найдете, если не найдете, спросите, здоровье не купишь. Или у меня, или у Оксаны. Да, И, я, обращайтесь, за, да. За за в этом городе. И, собственно говоря, начинать детоксикацию организма очистку и восстановление есть видеоролик который когда-то я записывал и чтобы сейчас все не рассказывать там все подробно рассказано в течение 18 минут я очень коротко постарался сжато рассказать что конкретно надо делать называется он концепция здоровья концепция здоровья александр волин 18 минут посмотрите будете знать что делать не будете знать и, или останутся вопросы обратитесь как саня ко мне мы вас добавим в группу «Аурора» в которой вы будете получать регулярную информацию тех людей, которые уже начали что-то с собой делать. Вот это я могу пожелать. Это точно поможет объединять свои знания со знаниями людей, которые в этом, в этом направлении что-то делают с собой, не просто рассказывают о том, а что -то Знаниями и практикой, да. Да, и этими практическими действиями делится сразу же у нас любая информация приветствуется, что касается продукции «Авроры», потому что даже если какая-то негативная информация, скажем, какой-то продукт, у нас такое, какие случаи бывали, какой-то продукт испортился, потому что нам все-таки поставляют продукцию те предприятия, которые ее могут сделать что-то не так. И если несколько человек говорят, у нас с продуктом проблема вот такая, такая, такая, и мы руководству пишем сразу, руководство проверяет, если действительно партию отменяют и дают другую партию, чтобы мы могли пользоваться хорошей продукцией. И это этика компании «Аврора», из-за которой, собственно говоря, я здесь. То есть ты можешь с руководством связаться. Не пришел, магазин, испорченное выбросил, потому что уже деваться некуда. Здесь ты можешь сказать, это мне попалось испорчено, надо что-то с этим делать. И если ты не один, а много, это значит, что действительно эта проблема существует, эта проблема будет решена. Ну, я скажу, просто я говорю, что э, таких проблем ну, почти не бывает, как бы, да, то есть совсем-совсем ну, вот, единичные такие вот варианты, поэтому. Да, это единичная, но, э, но возможность Мы знаем, что с этим сделать. То есть, у нас ну. есть возможность э, диалога с руководством, чтобы это озвучить. Большинство компаний, которые я знаю, которых я был и что-то покупал, такого диалога не, не то что не существует. Ты даже не сможешь связаться ни с кем, только с менеджером. А задача менеджера – это обезопасить руководство от, от каких-то негативных вопросов. Поэтому ты никогда не получаешь там никакой информации, просто перепиской занимаешься. Здесь напрямую с руководством есть связь, и всегда можно любую проблему решить, если она возникнет. Они возникают редко, конечно, потому что руководство само делает так, чтобы это было... Были случаи, когда такое было, и целую партию отменяли и возвращали деньги людям, которые купили, потому что партия была бракована. Такое бывало. Ну, пару раз я знаю вот. за все время. Да. Я благодарю да, наших слушателей, наших эм, да, вот, э, зрителей, а благодарю себя, что все-таки в воскресенье да, ты нашел время для нашего прямого эфира. Эм, я желаю всем э, да, хорошо да, отпраздновать, проводить старый год, да, встретить новый год и, конечно же, э, позже всего э, в следующем году заняться своим здоровьем, да, здоровым образом жизни, потому что, как говорится, да, спасение утопающих ⁇ дело самих утопающих. Поэтому лучше предотвратить болезнь, да, то есть в профилакти... виде профилактики, чем потом с ней бороться. Я думаю, что на этой темноте мы закончим на нашем интервью. Да, всем хорошего воскресенья и до следующих прямых эфиров. Спасибо, тоже всего доброго. Спасибо, что пригласили. Да, Друзья, объединяйтесь. Объединяйтесь, и вы всегда будете защищены. Разъединяясь, мы остаемся одни с проблемой и всегда проигрываем. Хотите... Побеждать надо объединяться. Вот на связи Оксана, я на связи. Будем объединяться, мы всех всегда сможем. Быть. Мы сила, да. Всего хорошего. Всем до свидания. До свидания. До свидания.